Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. Меня зовут Тайна НЛО. Сегодня вы узнаете много чего интересного и что нас ждет в будущем, если оно наступит. Есть множество информации о том, что НЛО готовит необычное, но очень странное явление на нашей планете Земля. Помимо того, что ученые, исходя из факторов той иной ситуации, которая происходит сейчас, мы видим на своих интересных. Видео. Помимо того, НЛО не просто готовят удар, а целенаправленно хотят захватить нашу планету. Сейчас происходит необычная глобализация нашей системы, которые мы уже сами им сделали почву. 17 спутников, которые охраняли нашу планету Земля и были оснащены необычной слежкой для НЛО, были уничтожены. Они уничтожили сразу, мгновенно все остальные. Но почему это происходит и как это избежать? Мы с Алексом множество прошли этой необычной структурой и увидели множество тайн, которые НЛО готовит землянам. Они потихоньку захватывали планету Земля через людей. Они делали рабов людей, они нанимали их, обещали им бесконечную жизнь. В Египте также обещали на что произошло, но сейчас они сделали другую партию в шахмат. Они сделали так, что теперь рабы не могут контролировать действия их на земле. Они создали необычную группировку, которая уничтожает целенаправленно и захватывает ядерные базы США, уже были нападения около трех, это официально. Но теперь происходит то, что мы должны теперь понимать. Они потихоньку захватывают и уничтожают ненужные им оружие, чтобы не в дальнейшем они не могли противоречить им указу. И помимо того, что я вам расскажу, а вы дослушайте. Не так давно было сделано огромное, необычное явление. США Конгресс США заявил о том, что неизбежная война с пришельцами и надо готовиться к нападению, а именно к защите. Было сделано множество работ, чтобы подтвердить это необычное явление. С 2013 году по 2018 году было открыто огромное необычное явление. Космические корабли, которые покинули Землю, это пришельцы, которые делали контакт с людьми и делали работу совместную. Но они покинули Землю, исходя от той ситуации, что на Землю летят около полумиллионов кораблей НЛО. Никто не может объяснить, какие корабли. США создавало огромное и необычное оружие, лазерное, но это не поможет для защиты. Скорее всего, произойдет необычное явление, помимо того, что инопланетяне захватят Землю одним днем. Но что произойдет с людьми, никто не может объяснить. Но есть то, что, скорее всего, правительство наше мировое заключит сделку с пришельцами, и мы с вами просто отойдем в теневую, можно сказать, необычную систему. Мы вроде будем, но нас видеть не будут. Это исходя всей ситуации, мы будем делать грязную работу, помимо того, что будет происходить. Но есть множество тайн, которые вы не знаете. Находки, необычные трупы инопланетных существ по всему миру, необычные явления кораблей космические. Как они появляются и почему объяснить то, что они вообще есть? Почему сбивали корабли и не могли добраться до самой истины? Зачем они это делали? Но пришло время вам, дорогие друзья, узнать много тайн. Но это еще не все. То, что будет впереди, вы увидите скоро. Но пока что мы ждем и живем одним днем космические корабли и множество угрозы, которые надвигаются. А еще будет, скорее всего, что-то ужасное. Оно уже не за горами. Посмотрите необычный видеосюжет, который с Алексом мы сделали. Дальше считайте сами. Обман, война или все таки ложь? Это от вас зависит, дорогие друзья. Ну а с вами был Тайна НЛО. Всем привет. Ну что, вы видите наше путешествие. Вы видите, что мы одеты. Очень легко. Здесь 11 градусов тепла. И так сильно холодно. Ху, блин. Вот там Алекс идет, путешествует. Нам дорогу показывает. Блин, снега. Уже, блин. Оделся, блин. Прям чувствовал, что здесь надо одеть специально. Одежда нет. Из-за температуры которая здесь происходит аномально. Еще жара? Ой, Неправильно. Должен быть минус 15 здесь. Но нет. Какой здесь минус 15? Все тает. Так. Вот он. А, Кто-то здесь ведьма, наверное, жарил. Не знаю. Фу, посмотрим. Происходит? Интересно вообще. Походка в другой мир. Ветер слышно, как гуляет. теплый конечно. Не знаю, какое путешествие. Сотая, наверное. Снимать. Давайте вам покажу, чтоб мы не улетели. Так. Ну что, давай. Аккуратно только. Покажем вам путешествие. Офигеть! Ух ты, блин! Смотри, здесь скользко можно улететь. И потом не найдут. Офигеть! Посмотрите, как классно. Офигеть. Так что, сейчас вниз спускаемся, посмотрите. Температура здесь, наверное, уже 15, да, жарко. Да, я за тобой. Вот такие у нас путешествия вниз. И улететь можно. Чувствуете, а воздух здесь теплый. Ты, блин а, скользко здесь скользко кстати здесь э, срывались множество людей я сейчас установлю Ой, блин чуть не улетел блин Ой, блин я чуть не улетел Офигеть. а чё так скользко а, блин Посмотрите, блин, улетел Эй, песок. Ага, офигеть. Сейчас я установлю камеру, мы по-любому заснимем НЛО. Жар, так, я вам расскажу так быстренько. Мы в этих местах находимся для того, чтобы заснять НЛО. Оно будет в том месте... Потому что вы узнаете почему, я вам скажу почему. Нам прислали сообщение, что в это место движется объект НЛО огромного типа, такой необычного. Мы вам заснимем сейчас, поставлю камеру и вы увидите своими глазами, что это реальное НЛО. Очень странная высота, видите какая огромная, посмотрите сами. Вон даже холма, мы даже над уровнем холмом не стоим из-за этого необычного снега. Мы где-то метров еще, наверное, 400-500 надо подниматься, чтобы над уровнем хотя бы холмом блин, были. В общем, я сейчас установлю камеру, вы смотрите, что-то увидите, а вы увидите обязательно, я попытаюсь. Если засниму, то есть отрывками, я покажу вам секунд 10-20 от силы. Ну а дальше, ну судите сами. Я расскажу про этот объект НЛО с каким-то необычным моментом. Так что смотрите, удивляйтесь, ставьте лайк, ну и подписку, дорогие друзья. Приятного просмотра. Все.